Банде Гуру Пададандаам, Бхактабинда са манитам. Шри Чайтанна Банде нитам, Нанда Саходитам. Си Нанда Нанда Банде Радика Атита Ананг Павуны Бхавишна Бибью Наму Нама Му Канкароти Важаланг Пангрунг Ланг Хетигрим Яткепатама Ханг Ванди Нарая, у нас есть Маската, Нарун Джайва, Нарутама, Девин Сарасватинг Васам Татуджа, Модире, Шанкирита дхийам сада пари бабак нама виштоду хм ти таас падам сива виренчанутам сараньям битати хм панудабал вабаддипутам پرنانурагarasасагarasár murtihin, saradhikám ikhadam kram ikhadhasin. śri Krishna Chaitanna prabhunithaananda, śri advaitya gadáh dhala sivasadihi Krishna Chaitanna prabhunithaananda, śri advaitya gadáh dhala Ари, Кришна, Ари, Кришна, Кришна, Кришна, Ари, Ари. Раму, Вишам Бару Дижавару Жугодхарм Палу Кару Хари Кришна Хари Кришна Кришна нама миганге табапад панхажам сурасурей рвандито Гनिранत Ра тоба в На но приманनго по барरान परापति би шанаথ Ваগ स ब вам Нишинга Махамбхаджи Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Рама, Хари Рама, Рама Рама, Не брита торше и рупогию манад, бабуша дать четром новый рамат, ко в том бина пош ⁇ гнать. Не брита торше и рупогию манад, бабуша дать четром новый рамат, ко в том бина пош ⁇ гнать. Горе го Сишила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Дакор пропукал. Парамахамсара Гуру сказал, что, что мы хотим, чего мы не хотим, необходимо ясно видеть конечную точку наших устремлений и что мы не хотим. Есть должен быть финальный сеттельмент этого фактора. В других случае мы никогда не сможем начать харибхаджам. И тип проблем может перестать. нас страдать. Нужно четко осознавать, что я хочу. Холодным умом, здравым умом понимать. Принять решение, к чему я стремлюсь, чего я хочу. Если мы будем поощрять наши материальные желания, то все равно, что подливать масло в огонь. Разве огонь может потухнуть, если вы подливаете в него горючее? Такое, как наслаждение, удовлетворение материальных желаний и так далее. Пурурава хотел обрести хотел удовлетворение благодаря общению с Гуру Вашнавами, в конце концов он осознал что он глупец в этой истории, в истории Урваши и Пуруравы, кто кем наслаждал, наслаждался? Урваши им или он хотел наслаждаться Урваши? Он хотел наслаждаться ее телом, и это очень грязно тело состоит из мочи испражнений, поэтому оно крайне грязно и крайне сложно изменить в себе желание наслаждаться, убрать из желания наслаждаться, до тех пор, пока мы не примем твердое решение прекратить наслаждаться, оставить эти наслаждения. В мы заключение Бхагаватам говорит о том, что можно наслаждаться до бесконечности, но удовлетворение так и не обрести. Наслаждаясь, питая вожделение, мы тем самым подбрасываем дрова в огонь. Поэтому огонь лишь разрастается, увеличивается. Бхагаван объясняет Тудави, что выйти из-под влияния Майи, са Сатвы Раджа, Раджа Тамая, необходимо служить садгуру. Тому, кто находится на трансцендентном уровне, Гуру находится в трансцендентной реальности, но для того, чтобы помочь мне, чтобы освободить меня, он не сходит в этот мир. Благодаря служению лотосным стопам такого гуру, я смогу преодолеть Майю, смогу избавиться от Анарт, от своих пороков и осознать абсолютную истину. Это единственный путь, единственный способ других способов не существует. Именно поэтому Богомархи Кришна говорит Удавиам. Очень легко. При помощи этого процесса все получится очень легко. Сам Бхагаван говорит, что это очень просто, но мы думаем, что это крайне сложно. Жизнь за жизнью проходит, а мы не можем выйти из под влияния Мая. Для нас мы думаем, мы воспринимаем факт, что выйти из под влияния Мая это крайне сложно. На самом деле просто выйти из подлинения майя крайне просто. Это очень дешевая вещь. Но мы стараемся. Преодолеваем препятствия. Но и до последнего вздоха. Но получается так, что даже умирая мы не получаем освобождения. Раджа Раджагуна будет вдохновлять вас, наслаждаться материальными вещами, вызывать интерес к окружающему. Но при помощи Раджа Гуны необходимо победить Тамагуну. А Раджа и Тамагуну необходимо победить при помощи Сатвагуны. А Сатвагуну необходимо победить при помощи Шуда Сатвы. То есть даже Сатвагуна недопустима в нашей жизни, потому что это также своего рода оковы. Но, конечно же, сатвагуна, гуна, безусловно, она лучше, чем раджа тама Но предный должен находиться на уровне шутха сатвы. Таким образом, служа саттгуру, все невозможное становится возможным. Но любые наши усилия, собственные усилия, наши самостоятельные усилия, бесполезны. То, что я не могу увидеть, то, что я не могу почувствовать, То, что я не могу представить себе. То есть все трансцендентное находится не, не, не, недосягаемо для меня. Таким образом, как я могу служить Гурупада Падме, когда он находится на трансцендентном уровне, а я нахожусь на материальном? Между нами огромная пространство, огромное расстояние. Таким образом, с моим материальным настроением я не могу даже увидеть его. Я смотрю на него, вижу высокого человека, сильного, но это не Гуру Даршан. Потому что материальными глазами можно увидеть лишь мочу и спражнения женщин, мужчин. Мы по-настоящему не можем ими видеть. Сейчас мы должны готовиться, подготовить свои глаза, чтобы они стали зрелыми, достаточно зрелыми, чтобы лицезреть трансцендентную реальность. Несмотря на то, что я не могу не видеть Гурупада Падму, не... проливает на меня свою милость и говорит, «Нет проблем, приходи и слушай Харикатху, повторяй Харинам и делай Севу, совершай служение, старайся, старайся, старайся, ты должен практиковать». Благодаря служению, благодаря воспеванию святого имени, которое ученик получает от Гуру его глаза обретают зрелость, и тогда он может видеть гуру, может увидеть гуру. Трансцендентным видением можно увидеть тончайшие вещи, on, in... которые... on, о которых on, in... не подозревают материальные глаза. Facilitude. Facilitude. Но необходимо on, слушать. слушать, слушать харикатху. Это on, in... дарует вам on, все возможности. So Иди и слушай, говорит Бхагаван Утхаве. В соответствии с настроением, с наклонностями, желанием, имеется в виду, в соответствии с желанием слушать Харикатху, развивается наш тонкий Даршан, Даршан трансцендентного, видение трансцендентного. И когда произойдет, когда я утвержусь в Харикатхи и в Киртане, когда я осознаю то, о чем я слушаю, то, о чем поется в Киртанах, я смогу увидеть Хаму, смогу лицезреть нам и получить Дашан моего Гурупада Падмы. Именно поэтому Шлока, с которой я сегодня начал, крайне важна. Когда вы чувствуете пить, вы пьете Но если вы you can хотите если вы испытываете жажду к материальным вещам сколько бы вы не наслаждались сколько бы вы не пытались напиться этой материей все будет безуспешно можно пытаться утолить эту жажду до бесконечности но безрезультатно Прабхупат много раз говорил, что если вы обрели Гуру Крипу, милость Гуру, милость Парамахамса гурудева, не сомневайтесь, что это милость самого Бхагавана, это Бхагавата Крипа. Когда Гуру благословляет вас, видит, что у вас нет никаких посторонних желаний, кроме никаких желаний, кроме желания трансцендентной истины, будьте уверены, что милость, которая, милость Гуру, которая не сходит на вас, это и есть милость Бхагавана, потому что Бхагаван посылает свою милость через Гуру и Именно поэтому Прабхупад сказал, что необходимо принять твердое решение, что мы хотим, а с чего нет, что нам нужно, а что нет. Без этой определенности невозможен Харибаджан. Харибаджан даже не начнется. Я не могу вас обманывать, я говорю вам правду. Нам Абхаз, к примеру, это не настоящий нам. Это как нам, как святое имя. Вспомним историю с Девахути. Она была дочерью Ману Махараджа. Она хотела wanted to get saturation point of enjoyment. But finally, Хотела наслаждения, но в конце концов не достигла желаемого. Карда Мариши, с силой своего йогического могущества мог предоставить все возможности для наслаждений. Благодаря своим аскезам у него были... Такие возможности для наслаждения, каких не было даже у полубогов на русских планетах. Кардама Риши so совершал аскезы, и поэтому он An, как, как ее муж, она также совершала аскезы, и поэтому ее тело, несмотря на его происхождение, стало слабым. И однажды Кардама Риши сказал, «Я знаю, что у тебя есть желание, но желание наслаждаться, желание наслаждаться, Необходимо me. I mean, обуздать при помощи, red, ты хотела обуздать при помощи uh, uh, служения мне, и я хочу благословить тебя за то, что ты делала мне. Приготовься, сейчас you будут наслаждения, иди примивение в пруду. А затем взойди на эту Where огромную колесницу. И на этой колеснице было все. Дебахоти последовала наставлениям, когда она принимала мовение, к ней приплыли много девушек, которые как служанки умощали ее тело, ее волосы травами. Ее тело стало сиять, как прежде. И она взошла в, в полном убранстве на колесницу. Колесница с Летала повсюду, и они наслаждались на этой колеснице долгое время. В конце концов, Деваухоти осознала что для того, чтобы я поняла, что материальное наслаждение абсолютно бессмысленное, когда Мариша, мой муж, устроил все это, что, чтобы я поняла, что материальное наслаждение просто грязь. И она, с того, с того момента она все поняла. Она больше не хотела наслаждаться. Она сказала, с меня хватит. Я больше не хочу материальных наслаждений. Я больше не хочу. Я хотела предоставить моим органам чувств то, что могло бы наслаждать их. Они требовали глаза, хотели смотреть на красивые объекты, уши хотели слышать сладкие материальные звуки. Язык хотел, вкусной пищи. Я хотела предоставить им все, чего они хотели но по сей день они не проявили никакой благосклонности ко мне. Я пыталась служить им и думала, что наступит момент, когда они благословят меня, но они беспощадны. Они не проливают на меня свою милость так, чтобы не дают мне возможности почувствовать себя удовлетворенной. Так, да, в охоте плакала перед Кардамамуни. Я думала, это есть решение, когда я даю чувством то, что они просят. Но оказалось не так attitude to enjoy material things. I am now put into ocean of misery. Сейчас мои чувства, мое желание наслаждаться загнало меня в океан страданий. Погрузила, повергла в тьму невежество. Так раскаивалась Девахоти и просила о помощи. Копил же Махараджа. Она уже не обращалась к нему как к сыну. Он, она обращалась к нему, Бхагаван. Как к Анантадеву, как к Бхагавану. Она обращалась к нему. Таким образом, невозможно достичь удовлетворения, насыщая свои чувства. На протяжении всей нашей жизни мы остаемся учениками, студентами, потому что прямым или косвенным образом мы учимся. Бхактион такой говорит об этом, что вся наша жизнь это жизнь в ученичестве. Мы учимся говорить об трансцендентном мире. Шабда Брама. бесконечен. Шастра в действительности безгранична, бесконечна. И наша жизненная цель — ее постичь. Хотя это кажется невозможным, тем не менее, по милости, садгуру это может произвести, это может свершиться. В Харибаджане ничто не может казаться недоступным. Нет ничего недоступного, если я обрету милость Гуру. Сегодня я, я говорил о том, как вчера я говорил о том, как Бхагаван всех своих спутников переправил в трансцендентный мир. Он принял решение разыграть игру, разыграть лилу. Около Двараки собрались огромное количество риши и муни. Там они начали совершать баджан. И, между тем, мальчики из династии яду Вамша, забавляясь, решили подшутить над Ришей Мони. Конечно же, это было устройство майя, иначе они бы не стали шутить с саду. Они никогда так прежде не делали. Точно так же Парикшит Махарадж говорит, я за всю свою жизнь ничего подобного не делал. Я никогда не, не выходил так из себя, чтобы совершить такой грех оскорбления брамана. Я всю жизнь почитал садгуру вашнавов. Но что же произошло тогда, в тот момент, когда я тело змеи, тело духа змеи, набросил на шею Риши. То есть сам Парикшит Махараш не понимал, как с ним это произошло. Как я мог оскорбить саду? Я прежде никогда такого не делал. Во, всей, во всем нашем роду никто подобного не делал. Но суть в том, что если, а, если Бхагаван накажет меня за это, я хотя бы искуплю эту ошибку. То есть, если вы совершили аппаратху и, и искупаете ее, она аннулируется. Поэтому Парикшит Махарадж хотел наказание. «Как я мог такое сделать?» Не понимал он. Когда все это произошло, маленький мальчик проинформировал Парикшит Махараджа, что тебя проклял сын Шринги Риши, сын этого саду проклял, что через семь дней ты умрешь, из-за укуса змея. Услышав это, Парикшит Махарадж обрадовался. Здорово, сейчас я спокойно могу отправиться домой. Потому что Парикшит Махарадж не думал о себе как о теле. То есть он не думал о теле. Он думал о Духе, он думал о Душе. Но мы заняты мыслями о теле. А Дух за пределами нашего понимания. То есть для нас совершенно непонятно, как можно было обрадоваться, когда ему сказали, что он умрет через 7 дней. Но Парикшит Махарадж почувствовал облегчение. Он подумал, что это оскорбление аннулируется. Именно поэтому в Шримад Бхагаватами сказано, что Парикшит Махарадж Маха-Бхагавата. Об этом говорится, упоминается 3-4 раза. Помимо этого его сравнивают с пчелой. Потому что пчела садится на цветок, извлекает нектар, извлекает нектар и улетает. Но ведь в цветке есть еще и яд. Там не только нектар. Там и нектар, и яд одновременно. И существует другая разница насекомых, которые собирают именно яд. И Прабхупад объясняет замечательную философию на почве этого. Позже мы поговорим об этом. Пчела собирает нектар от цветка к цветку, перелетая, и именно с такой пчелой сравнивается Парикшат Махарадж. Пчела не замечает никаких негативных вещей, она не видит яд, она лишь извлекает нектар. Если я вас попрошу, я вас попрошу я вас вы mean, сможете насобирать мед, насобирать нектар. Я вам тонны цветочков насобираю. Сможете извлечь мед. Сейчас столько технологий, столько возможностей, но даже они не помогут. С, с, с, извлечь мед из цветков, потому что это могут делать лишь пчелы. Точно так же горы и вашнавы собирают мед, мед, нектар из шаст и предоставляют это вам, рассказывают вам этот нектар, передают этот нектар вам. Для того, чтобы вы выжили, чтобы вы спаслись, спаслись от Майи, от влияния Майи. Кали очень опасно. Век Кали опасен. Ее задача прикончить вас. Даже там, где, казалось бы, не могло возникнуть проблем, они возникают. Потому что кали не позволит вам совершать баджан. Прабхупат организовал ашрам для матаджи, для женщин. Женский ашрам с боку йогапитха. питха. Но через какое-то время он схватился за голову. Кали настолько сильна. Этот век Кали настолько... Явление Кали настолько сильно, что Прохопат в конце концов закрыл. Тут также один саду открыл ашрам, и там живут одни женщины, но там также сейчас огромная политика, битвы целые происходят. You Таким образом, кали не оставят вас в покое, your пока, your стопы, пока вы не придадитесь лотос. лотосным стопам гуру и вайшнавов. Кали крайне опасен. Тем не менее, в шастрах сказано, что век Кали есть одно замечательное качество, одно замечательное преимущество у этого века есть. Не нужно совершать ни аскез, ни огненных ягей, ни медитации, потому что все это недоступно для жителей Кали-юги. Только лишь при помощи Шихарина мы можем достичь всего то, что прежде достигалось большими усилиями. Но проблема в том, что мы не готовы воспользоваться преимуществом этого века. Этой редчайшей возможностью. By the help of Harinam, <coughs> это замечательное преимущество, что лишь благодаря повторению харинама мы можем выйти из под влияния мае. Об этом свидетельствуют все Писания благодаря Харинаму, лишь Харинаму, очень легко можно преодолеть мое и выйти из, из этого мира никакие проблемы не коснутся вас. Но кто слушает, кто слушает, что говорю я, кто слушает, что говорят шастры? Итак, Бхагаван Кришна принял решение покинуть этот мир и забрать с собой всех своих спутников. И, естественно, ему нужна была какая-то причина этому. То есть, как они, почему они все... Причина их ухода. Есть некоторые ачарии, которые неправильно трактуют, описывают появление века Кали, приход Кали. Они говорят, что Парикшит Махарадж хотел убить Кали, но Кали сказал, я предаюсь тебе. Как ты можешь убить того, кто предается тебе? Парикшит сказал, тогда не создавай никаких проблем хорошо если ты мне дашь какое-то место где я мог бы жить я не буду чинником препятствий Да хорошо живи в золоте деньгах в славе в почете но Кали сказал что ему недостаточно этого это слишком тесное пространство то есть это рассказывается то, как об этом говорит в Шримад как пришел, как начался век Кали. Таким образом, так или иначе, Парикшат Махарадж взял под контроль Кали. Но кто сейчас может контролировать Кали? Кто управляет им? Хришт Махарадж был здесь в то время. Именно поэтому он был под его присмотром. Но сейчас один лишь способ контролировать Кали ⁇ это воспевать святое имя. Не нужно, не нужно ничего хотеть в этом материальном мире. Здесь нет любви, лишь обман. Вы в поисках, за погони, за, в погоне за материальными наслаждениями вы обнаружите себя в океане страданий. Таким образом, в Векали не нужно ничего. Все, что нужно, просто сесть и петь, Хари Кришна. <связь> <связь> ни денег, ни, ни чего бы то ни было еще. Не нужно. <связь> а, а чем занимаемся? Мы? мы прыгаем в огонь. Кто ответственен за это? Joking with us, huh? То есть была Кришна устроена целая can, история, что <laughs> мальчиков uh, прокляли Муни Риши. Прокляли, что родится кусок железа. В этот самый момент Шамбу понял, что у него в живот, что там, где на месте, где был наклад живот, оказался камень. Сиданта в этой When истории следующее, что когда кто-то... Mm -hmm. Again, clearly, I like to explain from Vedanta, but now то есть, когда что-то про что-то говорится, то оно, как в случае с Мадхабадем Пурипадом, когда он сказал «Ха, Кришна!». И Кришна в эту секунду, когда Он это произносил, присутствовал здесь. Вы говорите: «Вода, вода, вода, вода, вода. Можно кричать, но вода не появится, вода не придет. Но в трансцендентном мире то, что я говорю, то что звуковые вибрации идентичны с существующими объектами. Как когда Бхагавана Такур произносит Хари Кришна, в этом звуке присутствуют и Радха, и Кришна. Радха Говинда. В те дни Гуру и Вайшнаву Браманы были крайне могущественны. Если они проклинали кого-то в в ту же секунду проклятие начинало действовать. И на парламентском заседании было принято, что этот кусок железа будет стерт в пыль, и потом развеем. Они наняли человека, который, который будет тереть, сотрет его до конца. Когда почти весь камень превратился в пыль, ее выбросили, и остался маленький кусочек. Подумали, что он не может, только такой маленький камушек точно не разрушит весь мир. Его бросили в океан, и рыба проглотила этот камень. Рыбу, в конце концов, поймали, как я уже рассказывал. Рыбак разрезал рыбку, достал оттуда этот интересный камень. Но, тем не менее, он подумал мне в нем нужды нет. Предложил охотнику, и тот купил у него этот камень. В конце концов, вырезал из него копье. Охотника звали Джара издалека он увидел прекрасную птицу. Лотосные стопы Кришны были огромные. То есть, стоп, вы посмотрите, какие во Авринавле находят отпечатки следов Кришны. Огромные, то есть он был большого роста, размера. Если бы Саттаяуг сейчас сюда пришел, человек, он бы не смог тут разместиться в этой комнате, If в этом помещении. Эти это помещение had, было бы крайне маленькое, маленькое, крайне мало для figure, него. Они были Lord очень figure, высокие должен был быть два фута в высоту, то есть большой вход. Сейчас день за днем творение меняется, эволюция происходит и люди уменьшаются. То есть охотник перепутал стопы Кришны с птицей. И not стрела not попала not в лотосную стопу Кришны, пошла кровь. Об этом я буду говорить в конце подробнее. Когда Балдаджа Махарадж увидел, что происходит, что происходит с полу, что происходит с династией Яду, когда они, выпив нектара, стали драться друг с другом, он был безразличен к происходящему и возлег на воду, уснул, и, в конце концов, покинул этот мир. Между Кришной и Удавой было, было, были ближайшие отношения, то есть они были едины. Удава Махарадж пытался отыскать Кришну, в конце концов, он обнаружил его под деревом, Он сидел в позе лотоса, как йоги. Бхагаван в действительности есть йоги, он маха-йоги. В полном погружении и с безразличием к происходящему Бхагаван сидел, проявив четыре руки. Вот же Махарадж. Прибежал к нему и бросился в его лотосные стопы. Я искал тебя повсюду. Я жить без тебя не могу. Посмотри, что происходит вокруг. Посмотри, что делают ядовы. Все они умерли. А Кришна был в глубокой медитации, ничего не отвечал. Уда Махарадж рыдал и рыдал. Он говорит, похоже, что ты хочешь завершить свои лилы. Если я не ошибаюсь, похоже, ты хочешь покинуть этот материальный мир. Пожалуйста, не оставляй меня одного. Если ты покинешь меня, я не проживу секунды. Без тебя я не могу жить. Забери меня с собой. Бхагаван Шикришна взглянул на Удову и сказал, дорогой мой Удава, «Тебе придется no, остаться здесь». «Нет, нет, я не могу, я умру без тебя». Because ты должен demand, остаться здесь, shabak, nah? потому что shabak, shabak, nah? заслуживаешь say, you were, you were ты заслуживаешь этого. Ты мой слуга. Севак. А слуга должен слушать наставления своего Господина. У нас не слишком-то правильное понимание, кто такой Севак. Мы думаем, что это тот, кто моет посуду, кто стирает одежду, Гуру, готовит. Но... Это неполноценное понимание кто такой того, кто такой слуга. Кто такой слуга. Кто-то может очень близко служить гуру, но при этом не являясь полностью предавшимся слугой, то есть он не предался в душе. Он Может микрофон на гуру перед лекцией надевать, может готовить для него и по-другому близко служить ему, а потом в конце концов пасть, побежать за чувственными наслаждениями, как проститутка, которая продает свое тело и получает взамен деньги взамен на свое тело. И происходит так, что вот я служил Гуру, значит, я сам должен стать Гуру. Именно поэтому Прабхупатый говорит, что ачарья не может быть избран путем голосования. И весь мир может восстать против ачарьи, ачарь, ачарь, против Саду, не понимая, что это Ачария. Тем не ачарь менее, он такой ачарь Саду не изменит ачарь. того, о чем он говорит, не изменит сидханты. он говорит об истине. Ачарья означает «защищать ситханту», но не значит «собирать деньги по всему миру». Ачарья плачет по Сампрадая, но кто сейчас? Кто сейчас плачет по ней? Кто сейчас хотят разрушить Сампрадая, хотят стереть ее из, из памяти? Лишь для того, чтобы немножко славы на свой счет заработать. Ради почета Готовы продать библиотеку. Лучше заместо место такие люди должны есть испражнения, потому что это в действительности есть. То есть, когда ради пратиштья делаются недозвольные вещи, I am protected by Prabhupada. I am protected by Guru Pada Padma. They are not too much. Yeah, not so Gurupada easy. Padma. Not so easy. So this way, so long, we have some incomplete, incomplete idea about submission. Таким образом, по сей день у нас нет четкого представления, полноценного представления о том, что такое предание и что, кто такой Севак. Севак еще не означает мыть полы, подметать, стирать и так далее. Да, это может быть севой, но может и не быть, может являться таковой только с внешней точки зрения. Но одна вещь очень важна. Об этом говорит Кришна. Настоящее, подлинное значение севы, служение, это исполнять наставление духовного учителя. Такова одна Обязанность сэвака – это научное It объяснение этого Севак. термина, сэвака. И в этом все формы, все технологии, все и Кришна продолжает разговор с Удовой. Он говорит: "Ты же мой севак, поэтому ты обязан исполнять мои наставления. Ты должен остаться здесь. Я хочу, чтобы ты оставался здесь, как ачарья, как представитель меня." Только взглянув на сад шишью, только послушав Харикатху от него, мы сможем понять, что это и есть подлинный Ачарья. То есть настоящий ученик является подлинным представителем своего гуру. К примеру, Шила Бхакти виданта Вамана госвами Махарадж, представитель своего гуру Шилы. Бхакти Праган Кешава Госвами Махараджа. Наш еще, Шидар Госвами Махарадж представляет Прабхупаду. Они от всего сердца говорили то же самое, что говорил Прабхупад, что говорил их духовный учитель. Они получили осознание благодаря своей Гуру Севе. Шидар Госвами Махарадж не сидел и не запоминал. Шлоки и Сидханту. Он не глупец, чтобы заниматься подобным. Он не заучивал Шастры, а потом не рассказывал всем. Все сознания, которые были у Шидарга, которые о обрел, которыми делился с окружающими Шидарга своим Махараш, он получил от Прабхупады. Что говорить о защите сампрадая? Мы готовы разрушить ее, для того, чтобы ради каких-то своих собственных интересов. И такие люди будут наказаны так, что им не искупить не искупить эти грехи до долгое долгое время никогда level, level. они падут до до to... такой they низкой платформы, платформы, что уже не they смогут they uh, восстановиться мы Глупо ожидать, что весь мир будет слушать Сидханту, которую говорю я. Я не ожидаю, что тысячи людей будут слушать. Потому что в основном дживы нынешнего века неудачливые. Они не могут переварить подобное. У них появится дизентерия, услышав это. Я молюсь Бхагавану, пожалуйста, Богован, устрой так, чтобы сюда не приходили те, кому не надо. Я не хочу даже в лица их смотреть. Хочу, чтобы я не видел лиц тех, кто... Пусть люди говорят, что Шиан Баба падший. Я правда падший. Все что, я делаю, все, что я делаю, это лишь по милости, по той силе, которую, то есть благодаря силе, которую мне дает Шрила и моя Гуравадда. So продолжает, no если в этом мире не будет моего you представителя, кто будет ачарей? Кто покажет людям свет? Покажет свет в тьме невежества Майя. Ты должен остаться здесь. Не плачь. Я с тобой, но сейчас мне нужно уйти, потому что... The reason for why Причина, по которой я пришел world, сюда, исполнена. So, что же я буду делать здесь? Я ничего не знаю, у меня ни знания, ничего, не, не денег». Как, когда перед Прабхупадой явилась Панчататва, они также наставляли его, «Ты должен проповедовать». Но Прабхупад в ответ сказал, что у него нет ни денег, ни людей. Удав сказал, «Кришна, ты должен проповедовать». Вы когда-нибудь видели дерево Чандана? В Южной Индии такие растут oh, и его Chandan обживают змеи. Чандан просто дерево. Чандана просто стоит, то есть его никто не трется, оно Чандан просто стоит, и но запах распространяется на большое расстояние. И ты должен, удов также. Действовать. Все, что тебе нужно, просто оставаться в материальном мире. Этого будет более чем достаточно. Присутствие саду в материальном мире более чем достаточно. Даже если они не проповедуют их поведение, их баджан, это и есть проповедь. Как духовная практика Кешарда с Бабаджи Мухараджа, наглядный пример для нас, и этого более чем достаточно для проповеди. Он, Горкшрадс Бабджа Махараш, был выдающимся среди проповедников. А Бхактинат Такур, он также никогда не ездил в западные страны, тем не менее, он выдающийся среди проповедников. Рупа Госвами, Санатна Госвами, Джива Госвами также не ездили с проповедью. Тем не менее, они также выдающиеся из проповедников. Такова проповедь. Ваше поведение, ваша любовь к Бхагавану, ваша духовная практика и есть проповедь. 550 лет назад харида такур в разговоре с Махапрабху рассказал о нынешних технологиях о тех технологиях которые изобрели только сейчас он сказал махапрабу когда ты воспеваешь махамантру звуковые вибрации из твоих уст распространяются по всему миру и это так. В соответствии с нынешними технологиями, с развитием науки, я знаю, что если я что-то говорю, то вибрации исходят и распространяются в округе. В то время не было ничего подобного, ни, ни понимания, Um, этого факта. Point. Тем не I менее Харидас говорил об этом. Вы произносите Харинам? Звук сталкивается с камнями, отражается, и все, все вокруг получают благо от того, что Махапрабху повторял Харинам. Бхагаван убеждает удовольствие. Тебе не нужно ни о чем переживать. Проповедь будет осуществляться автоматически. Твоего присутствия более чем достаточно. Так же, как в случае с дерева Чандана. Змеи сами при, при ползают, сползают на, взбираются на дерево, и сами трутся об него, и поэтому издается аромат. Я думаю, что такого мудреца, как ты, нет даже на райских планетах. А ты говоришь, что ты ничего не знаешь. Хорошо, если ты действительно так думаешь, садись. Я расскажу тебе сокровенные истинные Бхагаватам. Удав приготовился слушать. С глубоким Udav смирением он задавал вопросы, как нищий. Как я могу помочь людям выйти из под влияния Майя, в то время как я не знаю ничего? Махараджи рыдал, потому что он понимал, что скоро Бхагаван оставит меня. В то время как за всю свою жизнь я никогда не находился на расстоянии от Кришны. Я всегда был с Ним. А теперь я должен исполнять наставление моего Бхагавана, Сакха, говорил Удава, обращаясь к Кришне. Когда Бхагаван пока Бхагаван рассказывал это сокровенное знание, между делом, между тем, пришел Майтрея Муни. Муни по желанию Бхагавана. То есть Удава сидел и слушал, но пришел и Майтрея Риши. Он предложил свои поклоны. Такое было желание Господу. И попросил разрешения тоже присутствовать, слушать. Господь разрешил и Убани Приготовились слушать. Нигде не сказано, что Майдре Риша задавал вопросы. Просто сказано, что он присутствовал. Но Удава Махарадж один за другим задавал вопросы. Эти вопросы были настолько замечательны. Благодаря им можно все трудности из вашей жизни, вашей жизни преодолеть. Именно поэтому я и выбрал тему для Картики в этом году. Это сокровенное, сокровенное знание. Услышав об этом, в вашем сердце останется лишь према и любовь. любовь. Прабхупад много раз говорил, что если кто-то слушает Бхагаватам под руководством, Бхагаваты, только Бхагавата может рассказывать Бхагаватам. Осознание приходит лишь в сердце Маха Бхагавата. Существует Гранха Бхагавата и Бхакту Бхагавата. Несмотря на то, что Бхагаван предоставил это ценнейшее знание, не все готовы воспринять его. Для того, чтобы человек был готов его принять, необходимы особые определенные качества. В августе 2020 -го года я одну шлоку а, Гиты говорил о Гите, 67 шлоку я 6 недель объяснял, потому что это очень важная шлока. В ней Бхагаван показывает, описывает качество того, кто достоин слушать, слушать Бхагавата татву то есть заключение Бхагавата татву. Uh, I think six, seven weeks. Six weeks I'm calculating, the practically started, but before also I discuss. I mean, before six weeks. Continuously. If, if it can be converted into English, English, I want to speak in Hindi. If you can convert, convert into English, it's good, I think. So, Paupad used to say, Srila Paupad used to say, Итак, Прабхупад говорил, что, услышав, если кто-то услышал, слушал Шримад Бхагаватам от Махбагата Вашнава до девятой главы, то есть, чтобы начать слушать десятую главу, необходимо обрести осознание из первых девяти глав. Если нет этих осознаний, нет права читать, слушать десятую главу. А если такой человек будет это делать, несмотря на недостаток качества, он лишится всего блага, которое у него есть, которое он накопил. Допустим, вы слушали десятую песню, а если одиннадцатую песню не послушаете, то бессмысленно все слушание там, То есть до десятой главы, если вы услышали Шимад Бхагаватам, а один стой не послушали, то все бесполезно, бессмысленно. Именно поэтому я принял решение при помощи Правхопады, то есть я прошу их о помощи, говорить о том, что, о чем мы говорим. Завтра мы продолжим.